Невозможно все вернуть, что было, не вернется к нам Невозможно, как бы не хотелось Это просто невозможно, жизнь не повернуть назад Любовь как-то внезапно пролетела, пора наверх чувств, товарищи. Грубый век, грубые травы, не дают человеку спокойно. Как узнать, кого Ответ, наверное, не, найти. не А сейчас похоже сам себе как будто заперти. Не